Всем здравия! Приближается время весеннего равноденствия, следующего после зимних врат солнцестояния, когда природа обнуляется, очищается, готовится к следующему жизненному циклу. Весна – это время подготовки семян к севу, подготовки к новому жизненному циклу, к тому, какие вы хотите посадить, что вы хотите посеять, что вы хотите вырастить, какие плоды вы собираетесь пожинать в этом лете, для того, чтобы это такой очень весна, очень да, волшебный процесс, когда даже люди, которые, может быть, до этого, ну, не знаю, там были не очень рады, все равно вот вместе с природой начинается вот это бурление соков и стремление к жизни, к чему-то новому, прекрасному, и это... Эти врата, это весеннее равноденствие, мы проведем в Беларуси, в Гродненской области, в санатории около озера Молочное. Не знаю, будут ли там кисельные берега, проверим. На территории этого санатория уникальный источник с минеральной водой, хлоридно натриево кальцевая Друскининцкайского типа с содержанием магния, йода и брома. Там прекрасная лечебная база, хорошие бассейны, спа-процедуры, полный комплекс, свежий воздух и удивительная мягкая энергетика, которая вот так ярко. Ну вот мы такую, наверное, немножко встречали в Крыму, например, санаторий санатории Родина, такой кусочек Советского Союза. И это сохранилось в Беларуси. Вот какая-то такая внутренняя душевная чистота, какое-то целебное, целительское тепло, мягкость. Такое внутреннее принятие ⁇ это как целостность души. И вот именно для того, чтобы подготовить свое поле, то есть тело, душу, разум, дух, себя, свои ресурсы к закладыванию семян посадки семян которые дадут те плоды которые вы бы хотели получить которые вы чувствуете а может быть о которых вы даже не мечтали но которые ваши по праву вы можете присоединиться у нас достаточно длинная поездка потому что она с лечением минимальное лечение это неделя поэтому у нас будет неделя пребывания в санатории и один день в минске если взять от и до, в Минске мы собираемся 15 марта и уезжаем из санатория 22 марта. Прежде всего, это такой глубокий релакс, подгружение в себя, приведение, наведение в порядок своих оболочек, тел, собирание себя в кучу, напитывание себя вот этой вот целебной, божественной энергией, водичкой и... Как следствие, появляется возможность ну и выбирать более эффективно, в каком мире мы хотим жить, в каком состоянии, что лично для себя хотим развернуть в нашей жизни. Приглашаем вас присоединяться к поездке. Количество мест ограничено, у нас там есть определенная бронь. Присоединяйтесь, мы будем рады. Всего доброго!